Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. 6 марта слева в последних новостях висела страшная надпись. Страшные четыре строчки, а именно техническое обслуживание магазина Battle.net будет проводиться 8 марта во вторник в 21.00 по московскому и продлится приблизительно до 1 часа ночи по московскому. В это время услуги, связанные с жетонами ВОВ, будут недоступны. Многие люди подумали, что уже на этом все, и после всего этого техобслуживания ничего уже абсолютно не будет. Мы не сможем купить жетон, мы не сможем сделать абсолютно ничего. Были ли они правы? Давайте сейчас проверим. Зайдем в игру и все узнаем. Я не заходил в игру, я сидел играл в другие игры, решил вот сейчас время пол первого ночи по московскому, заходим в игру. ТО, похоже, кончилось вот это связанное с жетонами, потому что на текущий момент слева этих страшных четырех строчек просто-напросто нету. Перед тем, как вообще стартануло это обслуживание, я потратил 310 тысяч голды, купил жетон и узнал его. Ну знаете, мало ли береженного, бог бережет, окей. Я думаю, окей. Бегу на выход, хочу чекнуть открыть брутозавра, посмотреть, есть жетоны в продаже или нет мы можем кликнуть в магазин и глянуть. Жетон ВОВ. Текущая цена на аукционе 313 590 золота. Окей, хорошо. А, может его просто убрали из функционала покупки. Давайте проверим. Жетон ВОВ. Выкуп. Можно выкупить, я думаю и юзнуть тоже можно спокойно. Я не буду юзать. Но ну, голды мало, голды нету. Ну, 9 миллионов 600 тысяч. Мало золота. 10 лямов даже нет. Ну. Окей, похоже, этим техобслуживанием нас просто как-то припугнули, заставили слить голду на панике, и все. А что тогда было действительно? Что было в эти 4 часа, и зачем нужно было писать надпись о том, то, что в это время будут недоступны жетоны? Довольно-таки непонятный мув, необъяснимый. Быть может, что-то прояснится в ближайшие часы. Быть может, что-то прояснится в ближайшие дни. Но на текущий момент тишина полнейшая. И все работает точно так же. В общем-то, будем следить за всем этим. Буду, как говорится, держать вас в курсе. Не забывайте о ссылочках в описании. Всех вам благ. Счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого.